Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия, и сегодня мы поговорим о прокачке известности обновлении 9.5. Многие игроки начнут менять ковенанты, многие игроки начнут качать известность, потому что ранее никогда не были в этом ковенанте. Мне придется качать известность тоже в некоторых ковенантах. Ирех, Ночном Народце я никогда не был. А текущая неделя прям располагает к тому, чтобы можно было довольно-таки быстро апнуть известность. Вы спросите почему, а я отвечу. Обратимся к игровому календарику. Откроем его, отобразим пвп потасовки галочкой в календарике. И что мы можем увидеть? Тут бы найти еще эту полосочку. Вот она. Пвп потасовка ботобойка. Начало. 3 ноября. Завершение. 10 ноября. Суть в том, что первые 40 левелов мы спокойно купим за 500 голдишки у мопца Ворибасе. Но нам же нужно еще 40 левелов прокачать, то есть с 40 до 80 -го. Да, мы можем делать призывы, мы можем ходить по донжам, мы можем ходить в рейды, но это все довольно-таки долго. Также мы, конечно, можем и обычные бэгажки играть, но это тоже будет долго. А потасовка, ботобойка, она направлена таким образом, что вы в целом ее будете всегда выигрывать. Не нужно никаких пвп-навыков, не нужно вообще ничего абсолютно. Персонаж, если 60-го левела, то спокойно можно будет апаться. Суть в том, что вы сражаетесь там против ботов. Это факт. Это... Серьезно, так и есть. Не верите, поверьте сами. Регнитесь в ботобойку и сами увидите то, что против вас будут бегать обычные НПС, которые нажимают ну, одну кнопочку в минуту. Выиграть их не составит труда. Таким образом, и известность не составит труда прокачать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, удачи на потасовках, возможно и вместе походим на стримах. До скорого!